Месяц мы проводим чаепитие. В академии есть такой ритуал: когда мы собираемся в скайпе в разных, из разных городов и стран преподаватели, э, организаторы академии кое-кто из студентов подключается, мы пьем чай. То есть все по-домашнему, каждый рассказывает о своих каких-то тонкостях чаепития, о своих каких-то новых чаях и так далее делимся такими опытами но главное проходит действие э, в другом мы очень откровенно как говорится без галстуков э, поднимаем те вопросы которые обычно э, не поднимают в коллективе ну это такие интимные глубокие э, чаще всего это делается там с близкими подругами там с психологами может быть может быть с родителями кто-то откровенничает а здесь вот на такую аудиторию человек 20 30 нас собирается но все единомышленники все достаточно глубоко проработали свои какие-то задачи поэтому хорошо понимают и принимают все то, что говорят остальные. И вот в таком откровенном общении мы поднимаем очень-очень глубокие вопросы. И вот сейчас, сегодня мы подняли вопрос о служении. Наш прямой эфир с Дианой в портале исполнения мечты» вызвал очень большой отклик. Более 40 тысяч человек откликнулись на это. И э, мы решили э, в нашей академии среди преподавателей обсудить эту, эту тему и увидеть, а кто из преподавателей, на какой глубине служение находится, вообще как он понимает. Потому что к нам приходят люди с самыми разными проблемами, в том числе в вопросах служения. А вопрос служения очень глубокий, фундаментальный. Он многое определяет в жизни. И вообще стратегию, смысл жизни. Поэтому мы решили, как всегда, поднять вопрос в себе. Еще глубже проработать с тем, чтобы встретиться с аудиторией еще на большей глубине. И вот прошел замечательный разговор. Очень откровенные истории наших преподавателей организаторов, студентов, которые поделились очень интересными, я бы сказал, ну просто иногда до слез, историями своего служения. И что в результате получилось. И мы увидели, что служение – это очень важная функция, важное качество человека. Оно есть и у мужчин, и у женщин. Только у женщин служение – это состоянием служение любви. А у мужчины – это действие, служение через действие, через творчество. Чаще всего. Конечно, там тоже есть и служение любви. Но о служении мужчин мы поговорим перед 8 марта. Это пока не буду раскрывать весь всю глубину этой темы. Так вот, друзья. Обратите внимание на это качество в своей жизни. Оно очень важно. И главное, что определяет служение от прислуживания, это бескорыстие. Бескорыстие. Когда ты служишь именно ради высоких целей, ради развития себя, ради того, чтобы мир стал краше, счастливее. И ты в нем то же самое. То есть служение должно быть бескорыстным. Это действительно глубочайший фундамент для служения. Итак, друзья, до новых встреч. Теперь встретимся перед 8 марта с этой темой. А пока сегодня еще продолжается наш процесс мы приглашаем вас на премьеру на премьеру нашего спектакля видеоспектакля или как мы его называем видеокниги которая называется новая правда об отцах